Дорогие друзья, тема сегодняшнего нашего урока – краткие фразы на английском. Необходимо сказать по-английски. Жизнь у каждого своя, но корень одинаковый для всех. Итак, ответ. Everyone has his own life. Каждый имеет свою собственную жизнь. But the root is the same.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 So long, bye, пока, удачи. Делаем лайки, so long, пока.